привет я сегодня хочу рассказать вам о разнице между стоп лимитом и стоп лоссом потому что в комментариях к видео задают эти вопросы ну и собственно одни из самых просматриваемых видео на моем канале это непосредственно темы связанные с выставлением как раз этих защитных ордеров в этом видео я хочу сейчас подробней все вам рассказать в чем же разница между двумя этими защитными стоп приказами и как использовать Стоп-лимит. Пример я буду проводить на бирже Binance, естественно, потому что это одна из крупнейших бирж. И давайте, чтобы долго не мусолить эту тему, начнем с, сразу с пары Bitcoin-тизер. Что такое стоп-лимит? Стоп-лимит это разновидность защитного приказа, как я уже сказал. И в чем его особенность? В том, что вы защищаете свою позицию, выставляя продажу купленной своей активной позиции, которая сейчас находится. Лимитной цене, то есть непосредственно по той цене, которая вас интересует. В чем сложность и в чем опасность такого э, защитного приказа? А опасность его состоит непосредственно в том, что элементарно может не быть контрагента, который выкупит вашу позицию непосредственно по вашей цене, то есть не понравится ваше предложение. В каком случае такое может произойти? В том случае, если цена будет двигаться слишком быстро против вас и ваша цена будет просто неинтересна, перескачут грубо говоря, или же это будет какой-то разновидность гэпа своего рода, да, хотя на криптовалютном рынке очень редко встречается гэп, но тем не менее это возможно, да, если говорить там, о финансовых рынках классических. Таким образом, вы просто можете остаться в своей позиции, потому что вы предлагаете одну цену, рынок решает по другому и ему ваша цена неинтересна, соответственно ваша позиция остается. Ну также на мелко-ликвидных Активах это, собственно, также чревато тем, что вы элементарно не продадите всю свою позицию, если цена будет идти очень быстро против вас. Не хватит да, ее денег у людей, чтобы ее выкупить. Ну, я думаю, с этим понятно. Как выставляется стоп-лимит? Обычно в выставлении стоп-лимита идет два числа. Первое число — это триггер, так называемый, то есть переключатель, при достижении которого ваш ордер выставляется в стакан заявок. Ну, собственно, на продажу, да, если мы говорим об активной позиции, а не о покупке. Таким образом, берем на примере биткоин-доллар того же, да. Допустим, вы зашли на цене 7600, вот здесь вот. Зашли в позицию, сидите здесь. Вам нужно поставить защитный стоп. Значит, куда вы ставите? Ну, под, лояль, под локальный лой, скорее всего. Это вот минимум, который у нас здесь показан. Давайте, допустим, 7. Вам нужно, чтобы ваш ваша позиция продалась по 7 440 значит для того чтобы она выставилась в стакан заявок вам нужно поставить триггер триггером будет выступать цена допустим 7 500 да, которая вот чуть выше таким образом здесь вот в рамочке стоп мы ставим 7 500 в рамочке лимит мы ставим сколько там 7 450 до да, которая вот нас устраивала. дальше допустим я продаю, хочу продать там 25 процентов позиции ну, мне этого достаточно здесь я естественно выставляю количество позиций, то которое мне нужно продать по этой цене ну и после этого я нажимаю продать bitcoin здесь вот высказ, выскакивает нам э, табличка подсказка такая до да, которая еще раз просит обратить наше внимание на то что если последняя цена ну, будем говорить, да если цена упадет ниже семи с половиной тысяч доллар ну тизера ордер на продажу такого-то количества биткоина который мы установили с вами по цене 4 7 450 тизера будет выставлен да то есть в принципе здесь объяснение достаточно конкретное и понятное даже если вы в чем-то ошиблись то прочтите вот это вот эту надпись да это предостережение и после этого уже принимать решение правильно вы там выставили цифры в чем вы можете ошибиться? Ошибиться непосредственно, перепутать триггер с лимитной ценой. То есть, э, когда, при достижении какой цены, должен выставиться ордер на продажу. Вот таким образом. Ну и нажимаете потом place order э, и в принципе все на этом. По поводу рисков данного стоп приказа я уже сказал. То есть, вас элементарно может протянуть, даже не протянуть. Протянуть это относительно стоп-лосса, вас может здесь не выкупить. То есть вы полностью останетесь в своей позиции и ну, будете ждать дальнейшего развития событий. Хорошо это или плохо, решать вам. Вторая вещь это, собственно, продажи по рынку. То есть стоп-лосс. Что такое стоп-лосс и почему он... Ну, более выгоден чем стоп лимит я лично использую сюда стоп лус стараюсь его использовать естественно там где его нет то уже выбирать не приходится но тем не менее Продажа по рынку это продажа со стакана в первых позициях, да то есть допустим это не обязательно будет продажа по той цене которая вас устраивает а да? вот допустим вы там выставили стоп чисто вот так вот под 7 450 и думаете что вас выкупит по этой, ц... по этой цене возможно так произойдет да то есть хватит ликвидности там хватит вашего предложения вашего объема позиции для того чтобы он выкупил выкупилась на покупателя но если вдруг так не будет происходить если вдруг цена будет слишком импульсно и будет валиться вниз то в случае продажи по рынку у вас будет усреднение определенное то есть это будет пускай там примерно не 7 450 а, ну, протянет вас немножечко да там до 7 430 может быть вот таким вот образом, но ваша позиция зато в любом случае продастся то есть вы выйдете из позиции и получите более лучшую точку входа возможно в будущем на этом в принципе все если у вас остались какие-то вопросы относительно стоп лимита и стоп лосса пожалуйста оставляйте их в комментарии я постараюсь на них ответить и возможно еще сниму дополнительное видео с более подробным объяснением если вдруг что-то было непонятно Большое спасибо вам за внимание, все ссылочки будут в описании, подписывайтесь и до новых встреч, пока.